Здравствуйте! Хочу сегодня рассказать про бренд Tatra, который представляет компания, группа компании Квип -групп». Давайте сначала посмотрим на новинки. В первую очередь, хотелось бы показать то, что мы привезли прекраснейшие инфракрасные грили для шурмы. Грили представлены трех типоразмеров, соответственно, и трех модификаций. С нижним мотором с верхним мотором и самые бюджетные варианты без мотора. Все грили стандартно с инфракрасным нагревом, высокого качества. Завод, с которым мы работаем, это в Турции лидер по производству грилей для шурмы В основном этот завод работает с Европой и очень много поставляет в Германию. Мы искали именно качественное, надежное оборудование.